ТВ-клуб «Вкусные новости» и «Кафе Восток» представляют Поздравления Ставропольчан с Днем Победы! 9 мая 2018 год, город Ставрополь Поздравляю всех с Великим Праздником Победы! Счастья вам, здоровья и мирного неба над головой. Я вас от всей души поздравляю с этим великим праздником, с днем великой победы. Поздравляю всех с праздником победы и желаю мирного неба над головой. День Победы – это великий праздник для нашей страны. Поздравляю с днем победы. Всех ветеранов Великой Отечественной войны желаем им долгого, долгого, долгой жизни, здоровья. Спасибо большое им за победу, которую они нам принесли. С днем победы! Ура! Ура! Вкусные новости Ставрополя при поддержке «Кафе Восток».